Мужчин путников Воинов. Его зовут Вастерджи. Женщинам его называется нужно покровитель мужчин. Mm -hmm. Он мужской покровитель, святой в нашей традиционной вересской. Mm -hmm. У нас есть наследие, наше Нартский эпас. Mm -hmm. И если вы гуляли по воде Кавказу, лет туда догуляли, гуляли, mm -hmm. есть mm -hmm. Нартон. Там много Вот он там тоже изображен. Да. Вот они все там есть. Это Нартиада, так скажем. И вот это самый большой такой монумент. В принципе, на Кавказе установлен. <свят> это, в принципе, святое место. Вот это вот, святилище. Тут, тут приезжают наши местные жители. Во время праздников просто путники останавливаются. Вот там, видите, Чан стоит. <свят> И останавливаются путники помолятся, спасибо скажут, туда копеечку закинут для того, чтобы кто здесь ухаживает за этим, чтобы именно вот эта копеечка пошла за все это благоустройение. Вот. И в принципе в мужские места такие свидания, женщинам заходить не разрешается. Но тут табличек пока еще не поставили, и я думаю это такой минус, что ну, бывает так, что я приезжаю, много людей, женщины там ходят. А бывает, что я приезжаю, они туда заходят, какой-нибудь местный наш мужик, который начинает всех гнать, «Уходите, если нельзя». Вот, и грозятся даже поставить, закрыть турникеты. Для женщин тоже есть свой, свой покровитель. Мадемайром, но это как э -э божья мать. Можно, конечно. Да. О, второй цыган пришел. Можешь их не бояться. Сейчас мы их это покормим. Давай, иди сюда. А, сиди. Петь. Раз. Еще, хватит Эй, собак! Собак, на! Вот дебил. Не хочешь не надо. Здравствуйте, вот мы очередной раз поехали с туристами в Осетию. Один день в Осетии. Ну или увидеть Осетию за один день. Сегодня очень хорошая погода. Солнышко светит. Птички здесь не чирикуют еще. Вообще такой кайф остаться бы здесь. Теперь я вниз хочу. Там пройти, там пройти, чтобы вниз, чтобы там. Чего? Там пройти, чтобы вниз чтобы там, да? Да. Нет. Нет, отсюда. О. Это, это какие таланты надо иметь, чтобы здесь спуститься? Да, там прям в варочку эту можно залезть. Наверное. Хотя нет. Там же вода вокруг. Но с другой стороны точно можно. Я помню просто как-то. Она не каждый год сходит. И мы залазили в эту арочку. Древо жизни. А. Берегите природу, мать вашу. Там уже вот дорога наверх поднимается, там уже цейское ущелье там тоже красота он еще сидит, видите? Дядька сидит <связывается> это вы его тоже вчера видели в шате покровитель э -э, животных таких зверей не увидела? <связывается> вот белый я все не смотрела Надо петь песню. Слева горы, справа горы, да, а далек далек Кавказ, Кавказ. Там где-то армяне зажигают свой народный джаз. А граница с Грузией вообще в какой стране? Там, там, там. Там. там да? Ну, вот это вот все Кавказский хребет. Угу. Тут просто Южная Сети. Угу. А за ней Грузия мы сегодня должны увидеть Казбек. Же Казбек видели? Нет. Вчера гор не видно было раз. А мы вчера вообще ездили, не знаю. Вроде Оттуда не тоже не видно. Видно, да? Такая двухголовая белая, прям просто белая выделяется от всех. Ну, У -у -у. Я покажу вам, короче. У -у -у. Ну там техника что делает, вон там экскаватор мы проезжали, а, ну. вон он внизу, Доверь, мы еще обычно вон туда ездим, угу. сейчас трудно объяснять куда именно, я сейчас посмотрю если петли на месте, то мы поедем туда, дверь, дверь которая стоит, у нее петли просто местные жители сняли. Чтобы туда не ездили. Mm -hmm. Там точно так, как я вам объяснял, в Уастрозе. Там тоже святое место, и, э, и мне очень хочется, чтобы люди туда приезжали. Mm -hmm. Я сейчас не знаю, честно. Вот это 550 продается на Вита. Нет, это на, это на вид. Мы сейчас по А думаете, еще оставить Конечно.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 добрый день алейкум асалам я бах то все сюда не заехал Санин пришел. Эх, красота. День идите на лавку. Ай, телефон сразу я на вас. Короче, сюда. Сейчас, сердечко. надо, я не вижу его. Чуть направо, сдвиньте. сейчас, она друг на друга, смотрите с любовью а теперь так этот мимишно обнимитесь на, на плечо ему по так теперь знаешь как повернись к ней вот прям на это бедро сильно сядь да? а ты на коленке ко мне повернись Таня, коленки на коленки да, на коленке? Да, да, да. Хоть она облокотишься. В этом есть мои крюки. Да, да, да. Так, да, и... Руки на эту... Не, просто вот так. Да. А ты... Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Он, лучше давай одной рукой, а другую руку ему дай. Просто, чтобы он тебя за руку держал. Во! Да, да, да. Ага, да. как будто ты предложение делаешь. <смех> Нет, ты можешь закрыть глаза, просто не щурься, да. Вот теперь ты можешь его вот так же обнять и вот прямо так вот целовать, заобнимать. <смех> <смех> Можно вообще на 3 да. и дальше отойти. На 3 нет. Плохо будет на 3? А? Если увеличить, плохо будет? Ну, да. Это в прошках. Вот-ся! Вытянул. крыт вот тут в вот эта башня была фамильная гусовых mm -hmm. которая за территория типа их была. Родовое, как говорится, место. И в конце 90-х они предоставили это место для того, чтобы здесь построили храм. Mm -hmm. И видно, да, вот это вот, башенька, и вон. Yeah. Они вписываются в архитектуру вот этого, но там э, без раствора, а здесь имитация, но все равно похоже, да? да. Yeah, yeah. Вот, а вот как исконно должно было выглядеть. Причем у него цоколь тоже сделал, а вот там за ним тоже руины. Там, э, видимо, что-то вроде кельи, кель, где живут эти монолизы. Здесь у них колокольня, а там у них вытяжка. Кухня там, короче, но храм внутри очень красив. Можете меня в ютубе посмотреть. А увидите сетью за один день, там много серий, вот видите уже ветер начинается Я сегодня как не дождусь штиля, чтобы сделать эту фотку с зеркальным отображением. Он оттуда, им а. туда, зеркало вперед. Красота, страшная сила. Злив. не стесняйся, О, кофе с рук ты получайся, только он у нас без сахара, а не а со сахара. Сахара. у нас есть да. вот такое О, спасибо. короче возьмите и потом сами берите Дороговник. Дороговник. Хорошо ветра нет, а то здесь тоже сильный ветер бывает. Да, Вот там чуть было, да? Сейчас тоже сильно дует. Это экономическая труба. Сильный ветер это когда дверь не открывается, а -а -а. машина. Понятно. То есть настолько сильно, да? Да. В общем, наш путь заканчивается, мы уже приехали вот сюда. И все. Погода испортилась. Будем сейчас уже отправляться домой. Пока что Но там погуляют. Вон там. Мы гуляют. Сейчас вот так вот тут сделают и вниз.